Пузырики в сладко окрашенной карамельными красителями в воде с ароматизаторами и кофеином. Вы все ее знаете, но знаете ли вы, кто и как ее придумал? Почему она так называется? Если нет, то присаживайся поудобней. На связи от Тимас, погнали. Наше средство от ржавчины придумали Ну, в Америке, конечно, где-то вот тут. А знаете когда? В 1886 году. То есть в 19 веке. Представляете? И получается где-то 130 лет компания имела успех и не сбавляла обороты. Хейпанула немножечко, можно сказать. Ее придумал фармацевт, то есть тот, кто создает лекарства, Джон Стид Пембертон. Вот. А вы его даже не знаете. И пьете его пузырики. Пембертон был бывшим офицером американской армии. Есть легенда, что ее придумал фермер, который продал свой рецепт Джону Ститу за 250 долларов, о чем Джон Стит якобы рассказывал в одном из своих интервью. Только вы никому. А Называть этот напиток... Со Солой придумал бухгалтер Пембертона. Фрэнк Робинсон, который написал слова Кока-Кола фигурными буквами, которые до сих пор являются логотипом напитка. Даже логотип у них 130 лет продержался. Я, блин, свои шапки так часто меняю, что это же зависимостью стало. Три части листьев коки, орехи древа колы. Из листьев коки, кстати, в 1859 году Альберт Ниман выделил особый компонент и назвал его... И название Coca-Cola это получается сочетание двух названий основных ингредиентов «Кока-колы». Все просто. Изначально напиток был запатентован как лекарство от расстройств нервной системы. Так что если у вас депрессия, то идите колу пейте, вот как я, вот так вот. Oh. Ну, как бы я говорил, что 130 лет держалась там, она не сразу стала популярной. С 1894 года Кока-Кола продавалась в бутылках. В 1902 году с оборотом в 120 тысяч долларов Кока-Кола стала самым популярным напитком в США. В 1903 году в газете New York Tribune появилась разгромная статья, утверждающая, что именно Кока-Кола виновата в том, что упившиеся ее негры из городских тульшот начали нападать на белых людей. В 1915 году дизайнер Эрл Р. Дин Придумал новую бутылку. Форма бутылки была придумана вдохновением плода какао. В 1916 году было возбуждено 153 судебных дел против мара-комментаторов, таких как фиг-кола, кэнди-кола, колд-кола, кэй-кола и коканола. В 1980 году кока-кола стала официальным напитком Олимпийских игр в Москве. А в 1982 году кока-кола вышла на рынок СССР. А почему раньше? Производство было налажено на московском пивоваренном заводе. Вспоминаем Гиннес. Похоже, да? Пиво. Опять тут пиво вмешивается. Опять Хованский виноват. Многим же интересно, как оно влияет на здоровье. Да никак. Какого-то прям вообще супер-мега прям вот гипердействия на организм не зафиксировано. Влияние колы на здоровье ничем не отличается от других подобных продуктов. И это люди, у которых заболевания желудочно-кишечного тракта, гастрит, язва, болезнь желудка, диабет. Ни в коем случае не пейте кола, а то вам капец! Наверное. А знаете почему кола плюс ментас равно вот этос? Потому что Ментас создает неоднородности, которые служат центрами высвобождения углекислого газа внаружу. Я сам ничего не понял, не надо меня переспрашивать. Кстати, используя такой эффект, американцы Фриц Гроуп и Стивен Уолтс проехали на реактивном автомобиле 67 метров. Это реактивный двигатель! Также я хочу сообщить то, что 27 мая в Питере я иду на видфест. Ну, в смысле, как, просто как вот обычный человек иду. И, идут все, то есть. Для тех, кто идет и не знал об этом радостная новость, ну, из моих подписчиков. А те, кто еще не купил, то я не знаю, билеты вроде бы там остались или не остались. Если ты узнал что-то новое из этого видео и тебе было интересно, то сделай так, что картинка большого пальца вверх стала синей под этим видео. Ну, а так, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И, кстати, у меня же есть вот типа банка с коллекциями. Я тут заметил то, что Доктор Пеппер выпускается с 1885, а Кола с 1886. Я думал, ты самая древняя. Ты меня подвела. Как так-то?